Как определить код ФО-21 Ford, Ford, Ford? Объясняю. На ЧПУ. Обычно надо определять. Вот я уже написал. Самая глубокая. Берем самую глубокую. Определяем с ручки. Начинается один вот. Где вообще не расточено, это один. Самое глубокое это 4 Тут видно 2 Видите сточины. Вот это 2 Потом среднее Это 3 Меньше сточено Опять 1 2. И самое глубокое опять 4 Это уже не, не считаем Самое начало Считаем с ручки всего раз, два, три, четыре, пять, шесть Все, вот это Один, вот Самое начало один Четыре, два, три, два, четыре Сразу смотрим, самое глубокое четыре Оно у всех есть Четыре и пошли от него мерять Чуть поменьше уже три Еще меньше два А совсем прямой это один Всё. ничего сложного нет вот это 1 самая глубокая 4 чуть-чуть сточенная 2 это 3 чуть-чуть больше чем 4 это 2 это 4 все начало не считаем вводим в чепу 1 4 2 3 2 4 и начинаем точить До свидания.